Здравствуйте, дорогие друзья, рада снова приветствовать вас на нашем канале. В прошлом видео я рассказала вам про летнюю женскую коллекцию на Нарикара с оригинальными ложими коровками. Сегодня хочу предложить вашему вниманию классику простоты и изящества для женщин, любящих сдержанный стиль. В коллекцию входит кошелек, обложка для автодокументов и визитница. Давайте рассмотрим каждый аксессуар подробнее. Кошелек на полную купюру, закрывается на кнопку, внутри Два отделения для купюр, плюс два кармана, в которых можно хранить купюры или поместить записи и документы. Отделение для мелочи на молнии. И аж 14 кармашков для карточек. Удобная обложка для автодокументов. Внутри прозрачный файл, 6 кармашков для карточек и 2 окошка сеточки. Визитница. Легко и удобно помещается в руке. Внутри 20 файлов на 40 карточек и 4 кармашка. Закрывается хлестиком на кнопку. Стоит отметить оригинальную фактуру кожи в мелкую-мелкую змейку. Она не скользит в руках и надежно защищена от мелких повреждений и царапин. Такая коллекция станет истинным украшением и превратит ваш образ в образ стильной леди. В нашем магазине вы найдете еще больше разных моделей и расцветок на любой вкус. Ссылка в описании под роликом. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!